Что необходимо для начала работ по дизайн-проекту? Для начала нужно подготовить 3-4 изображения интерьеров, которые вам нравятся. Мы называем их аналогами. Это понравившиеся картинки из интернета, из любых источников. А также мы дадим на заполнение техническое задание – это опросный лист, в котором вы ответите на все важные вопросы, бюджет, количество людей, проживающих в квартире, и также укажете пожелания по отделке. Всю эту информацию будет анализировать дизайнер и начнет разработку проекта.